Всем привет! Сегодня я буду вызывать Херабрина. Так, поехали. У меня вот тут -вот есть такая вот построечка. Так. Так, Херабрин, приди, Херабрин, приди. Херабрин, приди, Херабрин, приди. Так, ну, все вроде должно. Так. Ну, вроде Херабрина пока нигде не наблюдается. Ловушка!